Опа. о, -о, -о. Вот <свес> теперь понятно. Что <свес> это за махина? <свес> <свес> Красавчик. Аж трусы. Вау, <свес> О, -о, -о, -о блин. Вот <свес> это да. И что, на одну грушенку? Да. На одну хорошеньку. Такой красавица. Беги, порос. У нас спортивная рыбалка. Да. И знаете, поцелуй карпа. С чашкой ароматного кофе. Это неповторимое ощущение. Ребята, что здесь можно ставить сети? Первого нельзя выпускать. Выпускай, выпускай. Покажи свое довольное лицо. Наши ребята в вайбер писали, мол, типа, вы ж смотрите, едете на три дня, берите еды там на неделю. Ну, короче, все, и каждый взял на пятерых на неделю. Вот такой красавец. Как вы говорите, все для клевого, это клево. Скидочка 10%, без проблем, ребята. Друзья мои, сделал такой поводок с волшебной оснасткой на три горошины. Надеюсь, что какой-нибудь трофейный карп на него клюнет. Возьми, пацан. Так, так, так, так, так. Спокойно, спокойно. Давай, давай, давай, давай. Коля, не спеши. Не спеши. Ну вот он. Красавчик. Ну вот он. Сережка, благодаря тебе, что ассистировал, я второй после тебя. Да. Да куда ты передал? Да. Так что. Хорош. На крючке горох был, да? Да. Не, и макуха-гороховая. И макуха-гороховая, и на крючке горох. И на крючке горох. Тихо. А горох какой? Горох? Горох. С ведра, который ты. А, обычный. Классический, да? Отлично. Ну вот уже, у нас двое уже с уловом, это уже хорошо. Течение тут очень сильное, поэтому я думаю, что прикормку нужно делать немножко тяжелую, тяжеловатую. Чтобы, э, во-первых, глубина большая, чтобы она хотя бы приземлилась, приводнилась, скажем так, до дна. Сейчас она немножко напьется. И потом еще добавим водички. Все. Вот такая тут у тебя тяжелая а, у тебя и, такая. И клей, клей. Тяжелая прикормочка, да? Да, должна быть. А запах какой? Дай понюхать. Ну такой торт какой-то Наполеонный десерт ложка их случайно она не пробовала пробу снимал на ночь привязывал удилище чтобы не унесло биосферный заповедник да ребята сетка ловит рыбу Не хочу сказать, что наверняка и мы тут немного нарушаем, стоя здесь, там, с двумя удилищами, да. Но количество вреда, конечно, которое приносится к биосферному заповеднику с точки зрения сеточников, конечно, тут в разы больше. Вот эти сеточники все ближе и ближе. Вот так вот собирают сети. Заповедники биосферно. Ребята, а что здесь можно ставить сети? Ну, а что тогда вы ставите их? да. И связи нет ни хера, блин. И никому нет дела. Печально. Печальная, конечно, ситуация. Друзья, так как здесь очень сильное течение, я вот кормушку в 90 грамм, Переоборудовал, сделал ее чуть-чуть тяжелее, поставил сюда грузило такое тонкое, свинцовое и скопил стяжками, тем самым поставил его на зацеп, вы поняли? Вот. Надеюсь, что в таком варианте она будет работать. Сережка, ну расскажи мне по поводу нашего завтрака. Я как человек, который в первую рыбу поймал и вроде бы на сегодня уже закончил с рыбалкой, занимаюсь сегодня кухней. На завтрак у нас сегодня детские сосиски пожарные с яичками и легкий салатик. Помидоры, лучок, сливочный. Все пока просто. Да? Надо беда ну у нас... Жарится завтрак, а здесь у нас кипит горох. Тут завтрак для нас, а здесь завтрак для рыбы. Да. Уже обед для рыбы будет. Да. Рыбацкий завтрак. Помню, чтоб сюрприза не опловать и не было. Но такая красота. Сейчас да. еще добавим сольчика, перчика для подачи зеленушки, и будет нас корстать. Валентин, главный по гороху. Что, не приварился, все нормально? А? Да, да наверное. Отлично. Так, а Сережка сегодня главный по завтраку. Что там, Сережка? А? Такой малыш. Давай, иди за мамочкой. Всем желаю такого. Будете потом таких ловить. Будете мелких выпускать. Вот я в прошлый раз три десятка таких поймал. Вот сегодня мне Дунай благодарил вот таких. Вы выпускайте. быстро, растут. Так, ну что, Серега приготовил сегодня завтрак. Да? Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного, да? Всем. У нас сегодня еще и отбивные, и рис, и э, салатик. И картошечка. Нет, картошки нету. Брынзочка. Чаю так, чай в печенье. Да, чай в печенье. Сырочек. Короче, у нас еще много-много всего еще есть. Сменьте кут. Пора кушать, приятно. Да, да, друзья, вы тоже присоединяйтесь, давайте. Тоже себе что-то накладывайте. Ч ⁇ молча. Прихожу ты-ты-ты. Шо? Надо было кричать, пацак! А там не блин, надо пасаг, там вот такой. Они в том дело, сейчас бы все сорвали. Да. Да. Но я его на берег, блин, вот так, оно прикрыл. Потянул, ты понял, вот тут же, блин. Так что там снасть вытянута. Малышей, блядь. Значит, должны быть ебаны. Ну-ка. Ага. пошли Это, это папа. сюда ну, У нас пока по рыбалке распащение. Сережа. Да. И. Николай, да? Больше два. Не, я один. А второго ты, но... а я ну, да. Пока самый результативный. И все на макушатник, правильно? На макушатник, да? Я пока не хочу ставить макушатник. Поставили его за 15 минут до выезда. На место. Хочу все-таки найти к нему ключик по прикормке, по насадке посмотреть, на что все-таки... По спортивному. Он, да, по спортивному варианту. Ну, а спортсмены ловили тут и ничего. Они Рыбацкий поймали. край. Они Мак тоже они, да? Не, они поймают, тоже нам окушать. Но это все не работало. я сейчас бойлы прицепил, пробовал. Не, ну бойлы это... Ну да. бойлы что, да? А бойлы Запах какой? Запах какой? губника вот, клубника и монстр краптер. Угу. Это так экспериментально все вместе. Кстати, у меня тоже есть гроховый и кукурудный. Надо Если вам видно, брат, то вон там, он там тоже сети трусят. И, казалось бы, вот биосферный заповедник, да? Вот так у нас есть под Одессой Невденестровский национальный парк, да, в котором разрешена любительская ловля, но не разрешена промышленная ловля то есть промысловики не имеют права ловить а здесь я вижу вроде как промышленные лодки лодки или браконьеры так никого не боятся я вот не не могу понять как это вообще возможно чтобы заповедники можно было вот так вот безнаказанно ездить и ловить на лодках сетями так У нас валентин Сколько тоже распочинился да? давай Килошный. Первого нельзя выпускать. Выпускай, выпускай. Покажи свое довольное лицо. Да. Первый. И выпустил. все, рыбалку. Да. Уезжаем в субботу. Да, в все. субботу уезжаем. все. В субботу? В субботу, все, блин, у меня рыбалки. Подожди, okay. сейчас. Сейчас Сережа тебе поймает рыбу, да, Серега? Давай. Ну, потом скажешь, что ты поймал. Друзья мои, значит, какие наблюдения я заметил. Ну, вот я полдня уже ловлю. Вот у меня есть мотыль, опарыш, червь, горох. прикормка с горохом. И тишина, ни одной поклевки нет. Даже получается так на тонкий крючок с тонким поводком я цепляю мотыля. И его даже не обидает никто. То есть по Днестровским меркам вот это вот самые вкусные варианты. Но они не работают. А макушатник работает. Интересно. Ну как-то еще пока не хочется переходить на макушатник, еще хочется поэкспериментировать. Опять-таки на макушатник, да? Какой я не знаю, что это. Это колина урочка. Угу. Отпускаем. Пока Коля не видит. Ой, как раз сеевый. Одна горшина и этот. И шо? Три фарша. Ну, так, экспериментально было. Ну все, на уху то, что надо. На уху есть красавчик. Поговорили мы одного карпика. На 1300 грамм Да Поучаствовать да, в нашей ухе, да? Попробуй. Так, это кто его поймал? Это сережка. А, Серега поймал? Серёжка, да Опять Серега. Серега. отличился сегодня, молодец да. умеет, да. слушай да. Морковка, лук уже в казанчике стерчик у нас прогорает, Это значит будет не только уха, но и шашлык. Что там морковка Пойди, да. О, Все отлично. Все. Так, мяско жарится. Да, он тоже на макуху, вы поняли да? макуха сегодня рулит по полной программе ага. на, бойл, на бойл да? да. Угу. а бойл какой? монстр краб на крабовой угу. и с каким там вкусом он слышишь? Нет. Ты не пищал? Я ж тебе руку Почему? Смотрю, Квингер туда-сюда, блин. Есть, да? Володя, что там? вытаскивать а там -то. разберемся ну, тоже мясо у нас пожарилось быстрее да сейчас ввел уха, приходится сначала есть второе блюдо да, да. потом первое. там для ухи осталось еще минут наверное, 10 да, валентин как всегда вас ждем очень вкусный ну по крайней мере как мне показалось Черт. хоть и говорят что кулик хвалит хвалит свое болото но тем не менее М -м -м. А? Вкусно, точно но ну, все слава богу Шур. Шур. Э, по 50 грамм до да, да. коньячочек Ну что? Ну что, что, что. Подождите, что, что, что. О, начинается. Сначала все его ждали. Возьмите. Вот. Коля, ты куда? Шо? шо шо Вот. Вот. Вот. Вот. побежал. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Красота! Друзья, наша уха готова господа, прошу всех на обед. Компания э, «Всё для клёво» приглашает своих подписчиков канала «Всё для на обед. «Всё для клёво будет клево, да? А, да, да, да. Особенно, когда э, уха готова. Валентин, да. уха, уха, а? да. А ух. уха, такой Уха, такую, вы любите. Аху. Аху? Наоборот. Там есть что, есть, есть добавочка в кухе. Ага, сырочки все-таки надо было посолить, я понял. Я даже не пробовал пап, вдруг. А, а что -то тут соли сырали? У него привычка уже, наверное. Такое что. Как я и сам не сильно люблю. Ага. Не а люблю, сам, но, но сыпь. А сам берет досыпает. Не ну? сып мне соль на да. А ну скажи, что там? Что? Класс. Да? Слава да. вот, Богу. Надо было не сыпать. Надо, надо было. Вот а что ты сел кушать? По духу что? А, Кто-то там говорил, что перцовка есть. Угу. А, Я... а -а -а. Ну что, по духу? Да. Ну вы все так хрупилы хорошо. Да -да -да. Вы, вы все хрупилы, а сам? Да? Самый первый. Сам вообще. Будьма. Я тоже чувствую, взрал кость так, шею подгнуло. Я ж подорвался, я к самому злыхрукнукать. <свист> Всё же хорошо умеешь контролировать. Вот ну, такая у нас получилась уха. Довольно наваристая. Да. Ну так понятно? Сережка поймал карпа, да? Мы его уговорили побыть а в нашей ухе, да? <свист> <свист> а уже риф. согласен. Он тоже небольшой, тоже кемпомолит. Худенький, голодный Спортсмен, что, что сказать Поймал, отпустил Был где-то Макушатник? Макушатник, горох Один в один Кило меньше Давай Ну что ж, традиционный, вечерний шашлык. столько шашлыка, сколько я съел за этот выезд, еще не было, честно говоря. Уже третий раз, да, едим? Да, да. Ну что ж, главное, что хорошая компания, да? Еще и четвертый, утром, в обед и ужин. Да. как бы уже тоже шашлык. Ну, верно, что ж. Не, хотя... Можно разнообразить. Есть куриный. Я вообще-то взял даже овсяную кашу. Думал, может быть, кому-то овсяная каша. На... Но я понял, что шашлык <саспорядок> вкуснее. Сюда. Наши ребята в обе сообществе писали Мол, типа, вы ж смотрите, едете на три дня, берите еды там на неделю. Ну, короче, всех и каждый взял на пятерых на неделю. Да, там осталось... Бардак, но еще на дня 3-4. Да, на дня 3-4. Там только картошки, килограмм 12 минут. 3-4. Кстати, у нас тут очень много пепла. Можно картошечку запечь. Так, так, так, так, так. На червяды за мной. Это там. Да ушел, блядь. Вот-вот. Все -вот. здесь. Будем брать. Сейчас а что. Вот там утворение стал. Почему? опа. Блин. Ох, блин, соль. Еще хороший. Да, ох Вот его нам не хватало на уху, ребят Ну-ка, Ну ничего, потаскал немного Да, от на 1 отдал Дал чуть-чуть, дал, чуть -чуть дал. Так. На этого червя, то, что я говорил На черного? На черного Усатый. Поводочек видишь? Да? Понял? Ну да, ваше грузила. Вот такой красавец. О, небольшой маленький. Будем отпускать. Ушел в пучину. Да. доброе утро третьего дня чайник у нас закипает ветерочек такой есть потом прикрыли чтобы он закипел хорошо костерчик горит подальше поставили от растительности от палатки чтобы не дай бог не было никаких последствий третий день посмотреть на реку никого нет телефоны не работают красота давали за да, да. ты а что ты не за рыбой за трофеем а за трофеем понял а. спасибо ребятам что привезли дрова посмотрите сколько было вот все, что осталось. Немножко. дров. Все мы истопили. Ну, конечно, взяли столько шашлыков, чтобы практически на завтрак, обед и ужин одни шашлыки. Это не очень полезно для здоровья, честно говоря. Есть столько шашлыков. Я столько, наверное, за год не съел, сколько съел за эти типа, два дня. Вон пеликанчики летят, не знаю, видите его или нет. 5 штучек. Что касается биосферного заповедника, друзья мои, по идее, должна быть разрешена, ну, должна быть, скорее всего, разрешена любительская рыбалка, потому что ну, мы просто так не находились бы. Но что касается лодок с сетями, это какой-то кошмар. Вот даже сейчас стоит вот там вот лодка и вытаскивает сеть. Сети, сети, сети, сети, сети. Я понимаю, что вилкова может быть немного работы. Но я также понимаю, что есть, наверное, места вне этого бесфятного заповедника, где можно ловить рыбу сетями. Поэтому если здесь, ну, скорее всего, что здесь нельзя ловить на сети, то тут серьезные, серьезнейшие упущения властей с этой точки зрения. Попустительство самого. Дирекции этой Этого биосферного заповедника Отсутствие контроля Со стороны рыбоохранных патрулей В общем, ребята То, что я здесь вижу ну, Такого даже у нас в Одессе нет При всем том, сколько у нас есть браконьеров Здесь это все поставлено На, на широкую ногу, скажем так Потому что сетей именно здесь, в биосферном заповеднике, повторюсь. Очень много. И никто ничего не боится. Друзья, была утренняя поклевочка. Я даже еще кофе не успел попить. Такая хорошая. На червячка. Да, наверное, Сомик, потому что там зеленый череп, черный, тут, камышовый. Но опять же, так, наверное, небольшой. Ну, все равно поклевочка. Да, все равно приятно. Что не просто пьем кофе, а еще и капли Сейчас я это в какой? Красавчик. Красавчик, Красавчик это 11 килограмм Нет, я имею в виду красивый расцветка В том плане, что плавники красные Да, да, да Красавчик в этом плане хорошо Позарился на червячка красавица. Беги, Форест. У нас спортивная рыбалка. Да. И сзади поцелуй Карпа чашкой ароматного кофе это неповторимые ощущения <звы> начало сегодняшнего утра многообещающие друзья мои это говорит о том что карп хочет червя хочет червя внимание все перенасаживаем горох на червь Так. Опа. Небольшой. Угу. Тоже нам окушатник, да? Да, окушатник с пенопластиком и хорошенькое. Вот опять, ребята, сеточники приехали. Вот так каждый день. Утром-вечером проверяют сети Так, Валентин очередной раз отличился, Красавчик Вот такие монстры <сؤال> <сؤال> <сؤال> <сؤال> Монстр сидел ага. На макушатике захотел горошек наш ага. вот. Одесский. Одесский горошек, да? Да, одесскую макуху захотел ага. Иди Быви за папкой но у тебя еще есть где-то часа 3 четыре поймать папку или мамку. Да. Смотри, опять пришли, вытягивают сети. Номера не видно. Не видно, что это уже, ребята, промысловики, такие, которые серьезно занимаются промышленным ловом. Но все-таки мне непонятна ситуация. Возможно, мы тоже нарушаем, находясь здесь в биосферном заповеднике. Ну, блин... Вытаскивать сети тут, я знаю. Хороший вопрос к тем людям, которые контролируют и вернее, должны контролировать эту ситуацию. Володь, ну расскажи, как тебе впечатление о сегодняшней, вернее, о нашей трехдневной рыбалке? Клево как бы особо нет. Если есть, то мелочь до килограмма, которую мы выпускаем. По самой рыбалке, по компании все великолепно весело, не скучно. Зацепов по зацепам. Зацепов много. Ласточки ну, в основном грузило. 8 обрывов да? 8. Угу. Да, я насчитал. Но есть плюс. На буду ехать домой. Минус полтора килограмма свинца. Так, рыбалка компания великолепная Рыба есть. Здесь точно есть большая большая трофейная рыба. Поэтому только ради того, чтобы приехать и увидеть ее стоит сюда ехать, правильно? Я, да, да. Я как бы весной приеду сюда еще раз обязательно. С сетями, много сетей, выбивают рыбу, но только вот напротив нас постоянно тащат, тащат, дальше. По, по всему Дунаю сети стоят, заповедная зона, сети, сети, сети. Все понравилось. В плане рыбалки все великолепно. Поймал, выпустил, поймал, выпустил. Рыбалка замечательная, несмотря на то, что клевала не очень важно, от ноля ушли, были поклевки, поймали пару зачетных. Так в основном мелочь. Но радует то, что несмотря что ноябрь месяц, две недели до зимы осталось, природа балует зеленой травкой, листиками на деревьях. Спали в палатках, было совсем не холодно, даже без спальных мешков. И самое интересное, посещал нас ночной гость, барсучок прибегал, э, бегал вокруг. Ну, мы его не видели, как бы, ну, мы хорошо слышали, но, но да? он очень такой был подвижный. Мелькнул там в кустах, но не, не вышел. Мы оставили последнюю ночь включенным свет специально, чтобы посмотреть его, но он почему-то испугался и не пришел. С речки не хочется уезжать. То есть, э, едешь с радостью, а едешь как бы немножко ностальгия и грусть, как бы, может быть это закрытие сезона, может быть нет, может мы еще выедем куда-то. Но рыбалка это жизнь и э, надо этим жить, дышать, болеть. Рыбалка это здорово. Так что ребята, надо делать шо? все для клева, чтобы было клево. Спасибо. Мы вот в наш последний день уже собираем удочки, блин, не знаю, как для кого, для меня эта рыбалка вообще именно удачная, я на силу поймал свою трофейную рыбу, локация вообще классная, люди, блин, едьте из этих городов, текайте, вот на речка, природа, блин, все самое воно, погода пока радует, пока есть что, до зими час, текайте, закайфуйте так, как мы закайфували от этой природы. В по рыбалке, рыбалка така довольно трудовая, было много зацепов, много багато... меняли снасті, Вітер трошки нам тоже подпортил рыбалку, але мы не сдавались, мы что-то экспериментовали, пробовали. В целом, остались довольны. Вот такая рыбалка. Как тебе компания? Компания супер. Я очень дякую за организацию. Я не знаю, я с первой минуты, як побачив, що люди забираються на дунай, я кажу хочу по любому. И, дякую Богу, что все вышло, блин, организация, компания душевна, поговорили, посмеялисься, были моменты такі для сміху. конечно. Обязательно, в следующий разу буду при всем желании, все буду стараться и люди едят, це это круто. Да, дякую Саше, дякую Валентину за вот всю организацию, за Такие позитивы, которые они несут и приезжайте на рыбалку. То есть ты с нами еще поедешь? Обовязково. Не только а, на Дунай, даже Короче, куда едем, куда туда едем, едем, да? Да, только с вами. Добрый. Научу у вас трофеев ловить эту А, я, ну все, я понял. Я уже ну, да, да, да, да, да, да, понял. Впечатления классные, море позитива, отдохнули, шашлыки в вот. Отдыху супер, ребята, конечно, Э, наготовились, наверное, тут на неделю. В принципе, и в вайбер-сообществе писались, ребята, возьмите побольше всего, вы же там можете, э, сами знаете, вы как на острове, как на острове На три дня едешь, было. на неделю надо бы батиды, да? Да, да, да, много советчиков было. Ну, в принципе, советом послушались и э, все взяли. Даже сейчас э, стол можно даже назад вести. Вот. А что по рыбалке? Рыбалка тоже удалась. Есть трофей, вы, наверное, уже видели. Да. 11 500. Вот. Есть карпы, вот. маленьких отпускали. Сомик был? Да? Сомик был, да, М -м -м. 2 килограмма с лишним. Тоже отпустили. Что еще? Ветер поменялся. Вот единственное, что ветер поменялся, как ветер с моря дует, а здесь море рядышком. Если бы туда ближе до Вилкова, то можно было бы еще ловить. Там ветер может не такую роль играть. А что ты скажешь по поводу этих вот сетевиков, которые ловят сетями в заповеднике биосферном? Что скажешь? У меня вообще привзятое отношение к сетям, я считаю должно на уровне верховной рады, кабинета министров, там принятся решение по поводу э, коммерческой рыбалки сетями, промысловики. Ну, я считаю ты... это неправильно. А здесь в заповедной зоне тем более. Ну а что, смотри, вот в Молдавии запретили промышленный рулов, а браконьеры как жили, так и живут. Как ловили на сети, так и ловят. Да, что-то не то. И в Молдавии. Да? Да. Что там было? Силиконовая кукуруза и горух. Русьял, настал момент, когда нужно сворачивать лагерь. Да. И Николай все-таки тренируется. Да. Ну давай. Покажи, как ты умеешь ее складывать. Если нет, давай я сразу тебе покажу, как это делать. Нет, сначала заверни вот это все это. Ага. внутрь. Так. Есть. Есть. Дальше. Дальше я знаю, что восьмерку, Восьмерку тройную. Давай. Так. Так, так, так. Барабанная дробь. Так. Ага. Так. Нет. Опять нет, -а. Давай я покажу. Давай. Давай. На. Держи, иди сюда. Берешь. Ага. Да где пока? Беришь. Ага. Мастер-класс от, от Александра Третьякова. Да. Опа! С легким движением руки. Да. Вот. Собирается за 30 секунд. Спасибо, Александр, пожалуйста. Обращайтесь. Не, не, не, все, Лагерь уже собираем. Готовимся к финальному обеду. Сейчас дня он к нам приходит лодка, забирает нас. Шашлык бомба, честно говоря. Да Шашлык вкусный? Нет слов. Да. Сказка. Да. А просто сказка. Ну, слава Богу. Ого. Вот это клюет, конечно, капитально у нас. Нитки, коряги, палки. Вытаскивай сюда. Вытопленник его здоровые жерди плывут дрова дрова своим ходом да поставим послушаем здесь пускай сушится друзья ну в принципе собрали мы свои пожитки вот так вот сейчас минут на минуту должна прийти лодка которая отвезет нас обратно вилкова хочу лишь от себя сказать что нам очень Валерий. очень сильно повезло и с погодой, и с трофеем, и с такой прекрасной компанией, с которой можно было и посмеяться от души, и поесть шашлык, и классно-классно-классно провести время. Я очень рад. Очень рад такому эм, душевному, скажем так, времяпрепровождению. И надеюсь, такие поездки у нас будет и не одна. Друзья, ну еще раз хотел вам показать того трофея, который Сергей поймал. Это 11,5 килограмма, такой карпик сазан, шикарнейший, шикарнейший. В этом году рыбалку завязываю, вот цель, цель была достигнута. Ну видно, что ты целесуществленно нашел к этой Конечно. победе, я, я тебя люблю. поздравляю от всей души, ты красавчик. Спасибо, спасибо вам, таким да, спасибо вам за рыбалку, за кучу эмоций, за вот этого красавца, блин, дуже вам большое да. телеканале youtube все для клево вот если вот приезжаете вы ко мне как перевозчику и говорите все для клево это клево скидочка 10 процентов без проблем ребят приезжайте будем рады скидочку 10 процентов сделаем не вопрос номерочек ниже увидите в описании этого дела друзья вот так заканчивается наше видео финальные кадры Мы в кругу наших друзей пьем кофе и едем в одессу на этом Наша поездка заканчивается. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Кто еще не подписался на канал, все это клево. Обязательно подпишитесь, ставьте жирные лайки, да? И ездите с нами на такие поездки Понятно? и без нас тоже. Да. Главное не сидите дома, да. А будьте на природе с природой, чтобы у вас все получилось. Счастливо.